Точит камень вода, он лежит там на дне, не поднять никому, ни тебе и ни мне. Глубина твоих слов с тишиной во мне меня сложно понять. Для тебя я на дне и течением несет Наши жизни и слова были вместе с тобой, а теперь ты одна, забывая о том, как снесла ты волну. Тебе, ведь теперь я другой. Ты вода, я камень. Нас несет цунами. То, что было с нами, не достать руками. Бьешься ты волной. Чувствами и словами стало ты другой. И угасла пламя. Ты вода, я камень. Нас несет цунами. То, что было с нами, не достать руками. Бьешься ты волной. Чувствами и словами Стала ты другой И угасло пламя Шепотом волны Разбивая скалы Были вместе мы Ты другой устала Ветер живых слов Волны разгоняла Я на дне, а ты С ветром ты играла И дождем прольется Все, что с нами было Ты же помнишь все Ты ведь Ты разбила все, все что с нами было Ты вода, я камень, нас несет цунами То, что было с нами, не достать руками Бьешься ты волной, чувствами, словами Стала ты другой и угасло пламя Ты вода, я камень, нас несет цунами То, что было с нами, не достать Руками бьешься ты волной, Чувствами, словами стала ты другой, И угасла пламя, Ты вода яками, Нас несет цунами, То, что было с нами, Не достать руками.